Кошты на отеле, на Казан-саммите и выставки «Раша Халяне Потому что у меня одно время ассоциация была с мусульманкой. Это женщина, которая сидит дома. А спрос у нас превышает наши предложения по халяне птицам. В принципе, мы можем с вами посотрудничать. Я не обязательно не на камеру. А, да, да, точно, все вспомнилось. Я думаю, меня не одобрят ничего. Я поэтому и спрашиваю, зачем несколько сертификатов. Одного недостаточно. Ну, правильный халяр, правильный пипа. Салам алейкум. Да, у нас четыре класса зерна. Первый, и второй класс идет на экспорт. Третий класс. В Татарстане класса практически нет. Салам алейкум, уважаемые друзья, всем мир. Как-то часто бывает на своих мероприятиях нет возможности, и времени записывать какие-то комментарии, видео. Поэтому, пользуясь тем, что сейчас проходит Международный Казан-саммит, будем записывать, что здесь происходит, общаться с участниками, с экспертами, с участниками выставки. Поехали, бисмилля. Слава алейкум. Алейку. Что-нибудь скажете? Я хочу вас поприветствовать. Вас первый, пер, первый день прошел очень активно, очень гостеприимно. Мы провели, я сам лично провел более 15 встреч, и мы сейчас в направлении активного туризма. Продвигаем. А, смотрите, я, я активный там мусульманин, да. Россия, да. россиянин, в Москве, в Казани живу. Куда мне поехать отдыхать халяльно? Сегодня. Активно? Я, я бы сегодня предложил это Сибирь, Красноярский край. Интересует, где можно найти вот эти вот тур, турпутевки, да, описание, что да. они халяльные, где их можно купить. Это все в едином э, каком-то сайте или там нужно как-то позвонить. Они, э, это открытая Сибирь компания. Там, Все директор, ваши... Директор Наталья, звоните, говорите, от Иршата Юнусова вас принимают. Есть виптуры на вертолетах. То есть на вертолетах... Ну, то есть мы... каждый, каждый проект нужно искать самому, через Вы, смотрите, вас. Мы сейчас их купируем, делаем. Когда вот сейчас мы соберем пол такой, и мы их выставим на сайте МАИБа. Будем очень ждать. Присылайте информацию. Спасибо. друзья заходим на выставку раша халялеккспо в рамках казан саммита здесь идут различные мероприятия для посетителей вы откуда ты бывший халяль трейд, да? Да, да? да, да, да, бывший халяль Трей. Да, все. Как дела у вас идут? Хамдролях. Где интервью, да, Ну хорошо, успехов вам. Челный фуд. Очень много всяких вкусностей. Московская и пензенская компания, я так понимаю. Челны мясо, местное татарстанское. Сламаликом. Дамате. Турбаслинский. Равис, Челябинская область. Индюжина. Каоса. А, давай Давайте давай. что, чем вы занимаетесь, расскажите. А, вот у нас. Есть Исмаль Хазрат, который прям полностью готов и расскажет более конкретно. Но ну, это уже все работает. То есть мечеть историческая, административная часть. Да, это есть специальные комнаты для Никаха от 13 до 200 человек. Ну, это, это услуги, в принципе, в мечетях ну, да. часто бывает. А что вот еще у вас к Халяль-Сити относится? Да, еще кафе, бал, ресторан, бал, гостиница мусульманская, есть. Для детей, детский садик. Кто ведет этот проект и как он финансируется? Это все сады У вас благотворительный фонд. О, да. То, что вы ищете здесь, на мероприятии? Это новые знакомства, возможно, интересные проекты, да, которые мы сможем реализовать на своей территории. И, конечно же, это дополнительные инвестиции, где люди смогут свои средства вложить в пользу мусульманщина. Колбасная продукция, видимо, очень популярная. Коуса. Все, все продается, все можно купить. что-то не продается, оказывается. Так, тут у нас наши топоры. актуально для мясного производства. Тарханская вода, минеральная. Халяль-гайд. Ресторанчик софра-кебаб. Здравствуйте. Вы угощаете или продаете? Мы и угощаем, и продаем. Я чуть, -чуть... Вы... Немножко жарко, поэтому лимонад. Нет, я просто попить. с чем апельсином? Апельсин, лимон, сахар. Если холодно, могу дожку добавить. Спасибо. самый раз. Дальше тебе Здесь Дэна Трейд. Чем занимается компания? Ингредиенты для мясопереработки. Доктор Тмин. Салам алейкум. Сомали. А у вас уже сделка проходит? А, ну у вас не крупная сделка, это понимаю, не на миллион рублей. Как, как, сделка, сделка. Хорошо, баракетные сделки вам. В чем особенность вашего масла? Есть же эфиопское, египетское, там, я не знаю, много. Мы используем только эфиопские семена. Почему? Потому что у них самый мощный фармацевтический эффект. У а где вы производите? Производим мы его в Башкортостане, город Уфа. Стоимость да, вот для оптовика и для розничных? Ну, это цены обговариваются для оптовиков индивидуально, а розничная цена, допустим, 100-мл бутылочка стоит у нас 580 рублей. Так достаточно высокая цена, насколько ну, я знаю, парень. Цена высокая, но качество намного выше этой вы цены. Позиционируйте как элитный продукт? Мы его позиционируем как качественный бак. Тут что-то косметическое. Масла. Восточный мир. Девушки. Платочки. Так. Агросила. Агросила. Это крупнейший холдинг. Татарстанский. Мясо птицы. Можно попробовать. Молоко. Халяль. Акашева. продукция окрасила аравийская улица что-то мы это прошли ее аравийского ничего не увидели наверное вот здесь там да. ansar for hotels отели видимо в саудовской аравии знакомые лица салам алейкум а что у вас пусто? Где ваша продукция? Или это не ваша продукция? Продукция а, вот разыграли, убра. Убра? Да, да, да, убра разыграли. Отправили из Уфы человека. А Пусть а? будет поездка. А? Пусть барракетная будет поездка. Аминя. Здесь тоже Саудовская Аравия, но, видимо, уже здесь не Саудовская Аравия. Просто переговоры. Аминя. Тоже наши участники московской выставки «Халфуд» здесь представлены. Вот ассортимент и люля кебаб, и фарш куриный, а корочка шашлыки. В общем, тут есть, есть, да, выбор. ну как дела? Что скажете? Очень приятно вас видеть сегодня здесь на Руси Халяла Эспа. Кого вы ищете? Вот у вас производство халяльное, да, вы недавно даже завоевали признание как лучший халяль продукт по одной из номинаций. Что вы сейчас, какой этап развития компании, чего вы ждете от рынка? Ну, иншала мы сейчас берем новый этап для себя, это экспортные поставки. У нас прошла фабрика аккредитации Российского хознодзора, страны таможенного союза. Это в первую очередь мусульманские страны, это Казахстан, Киргизия. Вот сейчас у нас переговоры прошли с киргизскими нашими братьями, с казахскими. Во вторую очередь, как бы на российском рынке подчеркнуть наше присутствие на этом рынке, имидж, да, показать, что мы есть. Ну, какой у вас сейчас охват по российскому рынку? Где вы уже представлены, где вас можно купить? Ну, мы представлены от Якутии до Крыма. Как вам удалось за достаточно короткий срок вот такую географию охватить? Ну, в первую очередь, это Баракат от Всевышнего то, что мы строго соблюдаем те стандарты халяль которые должны быть на производстве ручной забор это протекущие мусульмане да, который отвечает всем требованиям и постоянный контроль и ну главное может быть еще один фактор то что обратную связь мы всегда требуем от наших партнеров даже от тех покупателей до да, простых людей. Какая самая популярная позиция тушка? Тут, наверное, филе, филе бедра, вот именно вот это самое такое. Какие вот у вас сейчас объемы? Ну, свыше 600-700 тонн Весь? в месяц, да. э Этого это хватает именно... на все эти регионы? Да, да. Ну, мы плотно сидим по Положскому по федеральному округу, в Москву сейчас, альхауна потихонечку зашли Крыму, Наращивается объемы, планируете? Да, да. У нас а, мясопередочный комбинат, как бы, это часть холдинга, агрохолдинга. Сейчас а, строится еще одна площадка. А спрос у нас превышает наше предложение по халянию птицы. Возможность наращивания объемов есть, да? И да, какая максимальная мощность, которую можете заполнить? Ну, вообще, а, сам завод производит, то есть а, реализует в день до 500 тонн. То есть, вот у нас наша мощность. Ну, то есть, почти в 30 раз можете да, если у нас будет э, клиент в будущем, иншаллах, мы сейчас проходим аккредитацию в надзоре, страна уже э, мусульманского мира, персидский залез. Вот, если у нас будет спрос оттуда, то мы можем полностью наш Чего вы ожидаете в ближайшем будущем от вашей компании? Что мы ожидаем? Мы ожидаем дополнительно своих партнеров увидеть, познакомиться и, соответственно, э, увидеть... Еще больше на полке в рознице свою птицу. Вот, а, у компании достаточно широкий ассортимент. Здесь представлен. Это продукт, в основном из мяса птицы, с говядиной не видно. Ну, говядина у нас она идет в полутушах, мы продаем пока. И жилованные для производителей в монолите. То есть, как бы здесь мы ее пока ну, не, физически не можем ее здесь представить. По Москве еще расскажите подробнее, как у вас дела с Москвой и где можно приехать? Ну, сейчас у нас а, торговый, наш партнер есть на Фудсити, потом есть у нас торговый представитель, который осуществляет развозку по Москве в Московской области. В «Магните» вы представлены еще, но не в Москве. Да, торговая да, сеть магазинов «Магнит» представлена. Это Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, ну, ПФО. А как вы конкурируете? Вот вы говорите, что вы есть тоже в Татарстане, да, если не ошибаюсь, по Волжье. Как вы конкурируете с местными крупными производителями, кто ну, достаточно хорошую поддержку местную имеет от государства? Ну, в первую очередь, Всевышний помогает, наш Дуа делаем, а потом уже, соответственно, качество продукции. Можете поподробнее? А у нас не клеточное содержание, а гуляющие по, по всему. То есть сам процесс выращивания, да, прежде процесс всего. выращивания, да. Карма, карма. Карма, потому что у нашего агрохолдинга, частью которой являемся мы, да, более 90 тысяч гектаров земли, то есть мы сами выращиваем зерно, мало закупает агрохолзе, то есть сбалансированное кормление, то есть исключен, исключены какие-то такие, ну, те примеси, которые дают там, запах, подкожная много жира, да, там, кость, она не тяжелая, а такая довольно-таки легкая что неудорожание происходит птицы, То есть вот эти факторы, они в, в конечном счете э, дают выбор. С учетом этого у вас получается себестоимость продукции должна быть выше, чем в среднем по рынку? Да, мы говорим, что наш э, не низкий сегмент, у нас такой средний сегмент, наша птица. Но все-таки как бы мы конкурируем, ну, ручной забой. Для закупщиков важно, чтобы было ручной забой? Да, сейчас больше всего больше становится требований именно по ручному забою. То есть а мусульмане, даже не мусульмане, да, они уже хотят, чтобы только ручной забой был. Вы как-то на упаковке это отмечаете, что ручной забой? Да, у нас а, есть. А только же. ручной забой написано. Ага. Все видим. видим. Это, это на упаковке заметно. тоже стоит, да? да? Вы говорите, что собираетесь активно осваивать экспортные рынки, но на наш взгляд вы можете по России еще активно тоже развиваться. Зачем вам экспорт? Ну, у нас есть... А, поймите, что при экспорте... Куда? Это мусульманские страны. Мусульманским странам какие нужна птица? Мелкая птица. То есть традиция у них поедания мелкой птицы. От 0,9 до 1,4 в России же мы реализуем птицу 98% – это крупные птицы. Это от 1,7 до 2,2. А у нас есть мелкие птицы. То есть есть очень много ее. Соответственно, есть прибавящий продукт, который нужно реализовывать. А есть мусульманские страны, где она нужна. Вот и все. Хорошо, ну желаю вам успехов в дальнейшем развития. Спасибо большое, Мадина. Ну, с помощью Всевышнего, с помощью вас, конечно, спасибо вам тоже, то что нас поддерживаете. Так или иначе, вот, надеемся с вами вот. тоже сотрудничать. Мишала. тоже успехов. Спасибо. Салават-у-фа. Аль-Калям. Детские здания здесь. Детские книжки. Умаленд детские изделия. Козы. Салам алейкум хорошие. Он очень полезен беременным женщинам, честно девушкам. Хороший гемоглобин поднимает это раз, чистит кровь. И очень полезен ребенку в кровь, потому что ребенок рождается, вот знаете, вот идеальным этими. Вот Аллах Шикир вот. Можете, конечно, мыть руки, но перед этим желательно намазать маслом, даже обычным подсолнечное, чтобы вода не трогала. Потому что вот сам цвет, он проникает э, в слои кожи, и с каждым слоем кожи он отслаивается. Это у нас съемал немецкий автономок. Здравствуйте. У вас есть уже халяльная продукция? Да, в этом году мы сертифицировали нашу продукцию из дикорозов. То есть это варенье, напитки и конфеты. То есть не мясо, то есть мясной продукции нет? Мясной продукции нет. Я где-то слышала про олени, это не про вас? А, оленина – это другая фирма снимала возрождение. Вот у них сертифицирована халяль. У вас получается дикоросы, ягоды, варенье и рыба. А, Специфика нашей продукции а, в том, что, во-первых, это не искусственно выращенная есть, ягода, и, она собирается а, в кунде, а, это первое, что, что второе, что мы в свою продукцию не добавляем не никаких консервантов. Эта а, продукция полностью натуральный продукт. В то, продукт. Да, уже в Татарстане доступна она? Подажи. Пока что нет, пока мы налаживаем контакты, очень способствует в этом сегодняшняя выставка, и заключаем первые соглашения и контракты. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Здравствуйте, у вас туристическое направление? Халяльное, да? Yeah. Есть туристические компании, как понимаем мы. Турция, Turkish Airlines. Халяльный туризм в Севастополе. Здравствуйте. Здравствуйте. А в Севастополе есть халяльный туризм? Да. А, в Севастополе есть и разрабатываем сейчас проекты в институте. наши участники. А из косметикс 120 рублей 12. Было по 120 рублей 100 рецептов красоты Сегодня у нас все по низким ценам Ниже чем в холодильнике Смотри на холодильник Ниже чем в магазине На 20-30-40% Где-то примерно в этом районе Чапан Кооператив разный, да, производитель? Казанский кооперативный институт представляет различные направлении. Малые предприятия, да? Студенческие, есть как-то там дальше. Боковые. Угу. И... Цельнозерновой для без муки без дрожжей. А без муки? Без муки. Цельно пророщенные зерна. Это уже просто. Да. Сколько он в рознице получается? От 35 до 50 куда-то указали здесь. Тут выяснилось, что есть наши зрители нашего канала. Да. Саляму алейкум, рахматулахива и когда Была очень безгранично рада увидеть Мадину, альхамдуллах. Это просто большая честь. Почему? Потому что действительно, ислам нуждается в поддержке, компетентных людей, людей, которые привносят в ислам, альхамдуллах, созидание и силы, насколько мы знаем, да, не в агрессивности как раз таки, да? а умение налаживать мосты, контакты. И соответственно, наша платформа говорит о том, что а, мир светский, мир... Исламский архамдля, гармонии создает нечто очень гарм... красивое, красивое настолько, что действительно ты начинаешь э, верить в то, что наш мир, наш мир – это прекрасное э, место, прекрасное место, где можно жить и радоваться, где Урбан э, стал может стать э, платформой для Погружение в себя, то есть духовное и э, внешнее развитие э, внешнее развитие социальное оно становится одним. Да, одним целым. Диана, вы точно наш канал смотрите? А знаете, почему я говорю? Потому что, знаете, я не представляю духовность без материи, и, соответственно, материю без духовности. И насколько грамотно вы растолковываете основу шариата в нашем светском обществе, оно, конечно же, оставляет неизгладимый отпечаток. основа исламских финансов. Основа исламских финансов, да. Это почему? Потому что а, исламские финансы, это о чем говорит? Это говорит о халяль. А вы сами, сами а, пользуетесь исламскими финансами? Знаете, у меня есть предпосылки к этому. Я у вас очень... компания, да? Наша компания, да, да а а, наша, компания. наша компания называется Доктор Тмин. Мы, Доктор, да, Доктор, Доктор Тмин. Мы находимся а в Уфе, крипто? да. Мы производим масло черного тмина, то есть свое производство. Эфиопские зерна, семена, эфиопские семена, контракт. С да, да, пообщайтесь изминать, с представителем да, вашей да, компании. Да. Вот. то, есть, то есть Вам, в принципе, нахуй актуальны нахуй исламские нахуй. финансы. Конечно, конечно. Нам интересно вложение, нам интересно инвестирование, нам интересно развитие. То есть развитие не только на российском рынке, но и на международном, соответственно. Вот. И в силу того, что мы не совсем компетентны в религиозных моментах, да, о том, как это сделать грамотно в рамках шариата, этой, этой платформы, соответственно, мы пользуемся для улучшения, так скажем, компетенции в этой области. Потому что это очень важно. У нас, кстати, вот как раз сегодня мы снимали интервью с финансовым Амаль. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. И... Ждем ваших вопросов. Да, благодарю, благодарю. И в Алфее у них тоже есть представитель. Что... Амаль? Да. Это дом исламский финансовый дом. Да. Первый раз об этом слышу на самом деле. Спасибо, что у меня глупышка просвещает. Иранская компания. очень интересные такие конфетки красивые Продукция в России уже да, да да у нас представительство в Москве в казани первый раз выставляемся и надеемся чтобы в скором времени в ваших в ваших то есть в магазинах вашего города что появились наши продукты производство в Узбекистане да, да. мы я сам являемся производителями. Сам производство находится в Узбекистане, городе Ташкан. Нужен бренд из эмиратов. Представляем сок из Арабских Эмиратов. Натуральные соки без содержания гмо, красителей и консервантов. Сок поставляют напрямую в Россию море, растамаживаются и приезжает нас в Москву. Хранение без консервантов как происходит? Хранение происходит за счет экоупаковки, биоразлагаемые за два года. Это пластиковая бутылка, разработанная компанией Ландор. И за счет а, то, что идет щадящая пастеризация, а, крышка упаковывается под определенную температуру. Это 60 градусов. Представитель в Казани или вы приехали из Эмиратов? Эксклюзивный а, представитель в России, в Москва. Получается розничная цена. Розничная цена получается 200 рублей. Это литр, да, получается? рублей литр это в Казани. Как бы, в среднем, Цена по городу от 190 рублей до 230 в среднем. То есть такая вот есть у вас на пробу? Да, конечно, можно да. попробовать. Да, с удовольствием. Вот, к сожалению, у нас есть ассортимент закончился. Очень популярный соки среди покупателей. А у вас есть не только яблочное, да? У нас и манго, и дыня. Спасибо. Вот это сок яблоко. Сто легкая легкое, мягкое, mm -hmm. без сахара. У нас два вида. Супресты, приятно, да. Что? Да, что? Да, от, от дома. Еще один стенд, видимо, с Узбекистана. Халва додо. Халва-додо. Не только халва, тут, по-моему, еще косметика. У вас косметика, да? И... У нас косметика, у нас полезные продукты из Узбекистана. У нас натуральные масла, у нас соки, у нас сгущенный сок. Гулзор, гармоника, сгущенный, сгущенный сок. А что значит сгущенный? концентрированный? А вот сгущенный виноград, гранат, папайя. То есть его надо столовую ложку в день. Он тонизирует, он дает энергию, он повышает иммунитет. Ну то есть для того, чтобы мы все были здоровы. Ну и к чемпионату мира по футболу. Такой... А, пейте, да? пейте. Ну, такой, кхм, стерпкий, но такой кхм, приятный вкус. И получился такой очень нежный коктейль, который обладает, скажем так, хорошей покрывной способностью. То есть он защищает кожу с ног до головы. У нас интернет-магазин, мы являемся поставщиками э, компании «Михрегиё». То есть той продукции, которую они производят в Узбекистане. Вы эксклюзивные представители. А мы, да. И мы еще у нас, называется торговый дом «Эко-Био-Натура». Мы собираем все вкусное, полезное, хорошую, эффективную косметику. В у них был такой мед с маслом. Они угощали, намазывая на хлеб. Очень вкусно и питательно. Продукт у нас замечательный. Это мед с маслом смешанный. Масло у нас топлено 99%. А, мед у нас цветочный, все фермерская органическая еда Откуда, с а, производится в опасном районе деревня каратун мы да, вообще татарстан, татарстан дамы из казани ну мы как-то решили что надо возрождать традиции и вот забрендировали у нас запатентованное производство Мы только вышли это наша первая выставка поэтому надеюсь все пойдет хорошо, хорошо Спасибо большое. у нас пока подъем мы не измеряли потому что это наш первый такой выход поэтому мы а Вот честно говоря, не скажу, надо уточнить. Пока, пока у нас малый объем, мы только-только, на... мы... да? Мы продаем в таком тубусе. Такой у нас красивый есть тубус. А, это сувенирный подарочный. Эта баночку у нас идет, получается, в тубус. Вот, там Сколько стоимость так? так. А, вот именно подарочный с тубусом стоит а, 500 рублей. А, сама банка отдельно можно купить за 200. Кондитерская фабрика вкуснотеев. Татарские сладости, чак-чак. Печеньки, халяль. Раз, пар, пару слов скажете? Стали Ладно, хорошо. Тут продукция из Мордовии. Семечки. В основном семечки, несколько марок. Козлык. Урбеч. А сколько видов урбеча. Арахис, конопля, кокос, фисташки, тыква, миндаль, грецкий орех, абрикос. Тут, в общем, все не перечислишь. Мы представляем компанию, которая производит натуральную ореховую пасту «Урбеч». Она уже тысячелетиями употребляется в пищу в Дагестане, на Кавказе. И сейчас она распространение берет по всей России. Это очень эффективный, очень ценный такой продукт. Большое содержание микро-макроэлементов. Но общая идея была, она как-то возникла... Ну, спонтанно можно сказать. Просто хороший продукт. А на данный момент, ну, на данном этапе нашей жизни очень много химии различных, всяких добавок, Е. но мы хотели, чтобы вести такой продукт, за который не было, во-первых, стыдно, и чтобы он не нес пользу людям. Ну, на данный момент у нас где-то 3 тысячи банок в месяц, но в каждом месяце мы увеличим свои объемы. А, да, мы его позиционируем как элитный, потому что мы специально отбираем сырье, определенное хранение, потом особый мелкий помол, чтобы исключительный вкус был. Департамент продовольствия, социального питания Казани, но ну, уже съехал. Наши партнеры, Совкомбанк, Халва Халяль. Тоже идет сделка, видимо, то ли оформление, то ли прием заявки на оформление карты. Что за картой пришли? Ну, карты берут, да. Карту хотите? Ну, вчера я поинтересовался этой картой. Интересный проект, в принципе. Этот. Хотел бы... Вы местные статарта? Потом с имамами города тоже встретиться, им предложить рассказать, показать. Какого, не, с какого города? Казань не знает об этом. Не все знают. Не все знают. Так-то то, что одобрено советом Лева в духовном направлении, это уже то, да, да, да. громко звучит. Ну, одобрение как раз Совету Лемов только на днях буквально произошло. Машалла, машала. Ну, мовчи сказал то, что да, оно одобрена уже. Ну, ну, вот, ну, вот вот они, еще не они еще не всем дают. Ну, Могут еще отказать. Ну да, они там одобрение делают. Я думаю, мне не одобрят, иншаллах. Не одобрят? Одобрят, одобрят. Сказание вы, да? Уфа. Уфа. Это твой Анвар, да? да? Да. Я хотел у вас участвовать недавно вот, в коллег, потому что не успел играть, да, в следующем году еще на Кырпут-Парамонике. ша Сколько стоит ваша задокция? Так, эти э, э, э, э, по полторы тысячи, три тысячи, эти по шесть. Руки цены хорошие. Ну, нормально, нормально, да. Нормально? В Казани способна аудитория? Ну, вполне, -э, да, вполне. Есть да? Абхандук, да. да. Успехов вам. вам. Редактор Салам. А у вас два сертификата, да? Да, два. Московский <У> международный центр. <функционального>. А зачем два? В достаточно? Достаточно. Ну, вообще в России 15 систем все, все знаете, что... а, вот Я поэтому и спрашиваю, зачем несколько сертификатов? Одного недостаточно? Просто такие были пожелания. Страны закупщиков, да? да. Двойные на... расходы. Мы идем навстречу нашим клиентам. Просто, честно говоря, очень редко встречаю компании, которые получают несколько сертификатов российских. К этому можно по-разному подходить. Почему расходы? Это будущие прибыли? Ну, да, можно так. А главное... Как говорится, клиент всегда прав. Да, наше средства можно использовать везде. Можно использовать в школах, детских садах, там, где вообще не производят мясо. А в чем халяльность вашего продукта? В том, что она не содержит запрещенных компонентов. То есть не только не халяльных, но и вредных, я так понимаю, да? В различные? том числе, да. То есть вот, то есть вы можете угу. сфотографировать, нету флоры, нету фенолов, нету альтегитов. Угу. Нету угу. той химии, которая вызывает аллергию или заболевание. Хорошо. То есть такой вы бизнесом или благотворительностью занимаетесь? Ну, на сегодняшний день, как бы, на сегодняшнем мероприятии мы именно освещаем данное мероприятие, которое будет проходить у нас уже во второй раз именно на Казанской академии тенниса. И причем новшеством данного мероприятия будет то, что оно будет проходить два дня, то есть 26 числа для мужчин, для братьев, 27 числа она будет проходить для сестер, для женщин. А для детей? Ну, все вместе, как бы уж, я думаю. Очередной бренд халяй косметики. У вас новая какая-то, да, линейка? Не, не помню такого бренда на рынке. Производство находится в Индии. Мы дистрибьюторы по России. Давно работаете? Нет, только с конца прошлого года. Бренд Амаль, да? Или чисто для России стоил? Э -э бренд Амаль – это для России. Интернет-магазин Амаль. Э -э бренд Индии – Иба. Иба. Иба. И какая, какая стоимость получается вашей продукции? Я даже не могу не знаете, да? По стоимости не могут сориентировать. А сертификат халяля у вас получается с Индии, правильно? Ага, индийский сертификат. Вот сейчас нам покажут. А халяль Индия знаем, да. Цельнозерновая мука у нас? Аликсалам. Мы официальные представители завода-производителя цельнозерновой муки. Суть в том, что, во-первых, зерно третьего класса у нас, а краснодарское в большинстве случаев... Третьего это хорошо или плохо? Да, у нас четыре класса зерна, первый и второй класс идет на экспорт, третий класс... в татарстане третьего класса практически нет. А почему первый и второй на экспорт? Это считается самое лучшее? Класс вот такой, да. Самое лучшее отдаем за рубеж? Да, к сожалению, делимся. А сами довольствуемся тем, что есть. И так, вот у, вас у нас да, есть? У нас халя нету, но у нас все без примесей, у нас производится через. Да. А, зерно молится на каменных жерновах. Это как давным-давно мельница, вот это еще пропрадеды про, про, про, наши были, Нам, через каменные жернова потихоньку слой за слоем снимается каждый слой зерна. Соответственно, все полезные зерна, качество остаются. Отруби ничего не отделяется. То есть все, э, потому что. Вальцевый метод, нынешний, который есть, он разделяет зерно на три вида. То есть первый, второй сорт зерна, о, этот, муки, это все, что не упало вниз к высшему сорту. Трясито стоит. Давится зерно, то, что не раздавилось наверху, остается средний И самый нижний белый, это эндоспером. Это вот белок, по сути, самое бесполезное, что есть, оно высший сорт идет. А у нас же это ничего не отделяется, все целиком. Поэтому у нас э -э, полезно. Цена сильно отличается от обычной магазинной муки? Да, потому что э, процесс было? производства. Допустим, э, самый дешевый у нас это ржаная, 70 рублей килограмм. Ну, по не сильно дороже. Ну, не сильно, да. А, а самая, дорогая? самая дорогая? Самая дорогая у нас полбиная, 110 рублей полкило. То есть килограмм То есть, 220 200. рублей? 200. То есть в зависимости от объемов и дешевле нас? Покупают люди? Да, мы только три месяца здесь на рынке в Казани, 3-4 месяца. И люди нас находят доволен с какого региона? Мы сами казанские Мы просто, как официальные представители, нашли этот продукт И привезли в Татарстан, в Казань Именно непосредственно для людей Откуда привезли? Из, а, из Тамбова Да. Завод Тамбове стоит у нас ну, Как вообще? Есть спрос? Да, да. мы здесь встретили на выставке 3-4 человека наших постоянных клиентов И они очень довольны ну, Потому что, когда люди к нам приходят, мы спрашиваем Что готовите, как готовите И, ну, э, как говорится, отзывы и все довольны, прям. Ко мне один мусульманин подошел, представляешь, неделю говорит, ем, говорит ваш хлеб из вашей муки и похудел, говорит. многие дома же готовят хлеб вот тоже. Это очень сейчас эта популярность среди мусульман особенно, потому что, к сожалению, сейчас нынешний это хлеб непонятно. он что-то кое добавляет. Да. Спасибо. Злаки. Да, у нас продукция для, это функциональное питание для. Поддержание здоровья для активного долголетия. То есть питаясь, этой едой, это еда наших предков. А вы получаете пользу витаминов. Все это у нас делается на производстве башкири. Проращивается меда, вот такие вот композиции. А вот Что это такие? Это долганчики лака с черным темином. Специально для этой ярмарки сделали. Можете угоститься. Вот чем это? А, Здесь с кефиром основа кефир да, мы размешали. Дома можете также. То есть очень хорошо, кстати, во время.. Кормление будет во время беременности, потому что это поддерживает матери, матерью. А кефир? Любой кефир? мы, да, ваш казанский взяли, у вас в Знаете, на самом деле, вот просто скажу, вот я когда... Вас вижу, я вдохновляюсь, потому что у меня одно время ассоциация была с мусульманкой, это женщина, которая сидит дома, которая не работает, которая занимается. При этом вы часто... сами мусульман. При этом я сама мусульманка и я себя равняла под этот, понимаете, э, сегмент, так скажем. Сейчас я вижу, что исламский э, мир он гораздо шире, чем я думала, что э, можно заниматься бизнесом, можно развиваться, можно вкладывать, можно расширяться. То есть. It's nice. Last year I was here, but this is nice. Oh, beautiful! Yes, yes. Last year was smaller than outside. Now inside and uh, bigger than last year. It's good, wonderful. What what what are the problems in halal now, in your opinion? Problem? Not no problem in halal. Problem in the people. Problem. People are mixing everything. Halal is clear. Yeah. Halal is in Quran. But people are mixing everything. Inshallah, we will do our best. Inshallah. Allah will give us. Thank you. Salaam Alaikum.